Привет! Эффективность рекламных кампаний упала? А статистика в Facebook или Instagram не радует? Возможно, в этом виновата iOS 14. В ней теперь спрашивается, хотите ли вы делиться своими данными с Facebook. Если пользователь отвечает «нет, не хочу», а так теперь делает большинство, то Facebook не может отследить действия пользователя на вашем сайте, даже если он перешел по рекламе из Facebook и Instagram. Таким образом, рекламодатели теряют статистику, а соответственно и эффективность своих рекламных кампаний. И это мы с вами исправим. И да, хотите новых фишек по таргетингу? Чем больше лайков наберет это видео, тем быстрее появится новое с фишками и секретами по таргетингу. Ну а пока давайте поборемся с Apple за данные о наших посетителях. Если вы работаете из личного рекламного аккаунта, вам доступен только один пиксель. Если вы работаете из бизнес-менеджера, вы можете создать несколько пикселей. Заходим в бизнес-менеджер. Вкладка Advance Manager». Подключить источник данных. Интернет. Кнопка «Подключить». Выбираем пиксель Facebook. Подключить. Вводим название пикселя. Указываем URL сайта. Продолжить. Для подключения пикселя доступно два варианта. Вручную и через партнеров если ваш сайт на WordPress, например. Давайте рассмотрим установку кода вручную, так как он подходит абсолютно всем. Нажимаем кнопку. Копируем код. Скопированный код необходимо вставить согласно инструкции. Если у вас есть возможность самостоятельно разместить код, то поместите его внутри блока Head на всех страницах вашего сайта. Если возможности нет, то скопируйте код и вышлите его своему разработчику вместе с этой инструкцией. После установки кода на сайте возвращаемся в кабинет. Жмем «Продолжить». Включить автоматический поиск совпадений. «Продолжить». После установки необходимо проверить работоспособность установленного кода. Учтите, что в Safari тестирование событий не работает. Проверять необходимо в других браузерах, например, в Google Chrome. Переходим в «Тестирование событий». Указываем адрес сайта. Открываем сайт. Произвольно переходим по страницам. Возвращаемся в Avance Manager. Здесь мы должны увидеть, что пиксель передает в кабинете события. Далее переходим в настройки. Находим настройки события. Жмем «Открыть инструмент настройки событий». Вводим URL нашего сайта. Жмем «Открыть сайт». Нажимаем «Отслеживать новую кнопку». Нам подсветило все найденные на странице кнопки. Выбираем необходимую. Выбираем событие, которое соответствует нажатию этой кнопки «Подтвердить». Данный значок показывает нам, что на данную кнопку событие уже настроено. При необходимости повторяем действие для всех значимых на сайте кнопок. Завершаем настройку. Проверяем тестирование событий. Видим, что события передаются. Пиксель Facebook настроен. Теперь давайте попробуем обойти настройки безопасности iOS 14. Заходим в раздел «Специально настроенные конверсии» — «Создать». На нашем сайте после отправки заявки пользователь переходит на отдельную страничку, которая открывается по другому адресу — страничку благодарности. То есть, если человек, корректно заполнив форму заявки и отправил ее успешно, то он попадает на эту страничку. Мы получили его заявку, и именно эту страницу мы и будем считать за конверсию. Вводим название страницы, выбираем пиксель. Указываем адрес страницы «Спасибо». Создать. Перейти к сетевым настройкам. Добавляем адрес нашего сайта. Без HTTPS и слэшей. Копируем код. Размещаем его рядом с кодом пикселя. Подтвердить. Обновляем страницу «Конфигурация событий». Жмем «Управление событиями». Редактировать. Добавить события. Выбираем нашу специально настроенную конверсию. Отправить. Таким образом, несмотря на ограничения iOS 14, мы сможем отслеживать события на нашем сайте и оптимизировать конверсии. Ваш пиксель Facebook настроен для полноценной работы. Нужны фишки? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!